Я живу недалеко от метро Динамо. Вот, и там фанаты постоянно ходят. Вот. И я задался вопросом, я никогда не, не фанатил никакими группами. Вот. И думаю, а, че, ну, а, а чем я так вот могу фанатеть, как они. вот И нашел такую вещь, как раз из леса вернулся. И постоянная проблема, какие песни выбирать петь на пасхальные мероприятия. События. Да, события, мероприятия. У меня всегда была такая проблема. А тут Дима сказал просто это же радость. Пой радостной песни. Боюсь. Так, ну и так первая песня «Фанат» называется. Меня вдохновляет природа Кузнечки, листики, травка Меня вдохновляет природа И не вдохновляет бетон Бетон слишком холодный он слишком монументальный, а меня доробляет природу, и эстетически до человека Да, Сам буду делать. Вот, Следующая это. песня ⁇ Изобрать песня называется. Приступал, победил This Музыка И фенис ясный в ей уже не ждет, Дурак дура клюжден, выпуждена, когда пол царства в И с пушкой на кой кнопышка хулина приставами. Аэропорт задал и ступу арестовал. Если он скинет, мушень к Играет шармоны в пяти измеренных Именно в пятом расположен Следующий сценарий Там гейморолит Этого артели Уже звучит Ну что испортит это измерение Ты должен здесь познать, что добро, что зло Чтоб не было там эффектов бабочки Чтоб под неровного дыхания всегда не есть зло Уже горит Как кино, только без нот Без всяких Так, ну тогда следующее. Видишь, да, какая? -то? I'm the best in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 Время для нас Поставь ногу стремя и в путь А если устанешь, шляк. It nice. ain't yeah. Если не горишь, то не допустишь, солнцу в облаки грусти. Кто на земле, то не подверит, солнце ворот, за твоей дверью Солнце учи, свержем с их храми. Опыта весь стоет перед нами. Видишь стежку, не то сплетение, видишь царик, перерождение, видишь, горит. Без души судьбой Тарцами за Все как всегда, все как привычно, Предан убит, все как привычно Снова толпа воет как стая Снова петух же вещает